Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир открывает программа Яна Йофа странички истории. Ян, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Анатолий, добрый день, радиослушатели. Сегодня в Давосе, Швейцария, открылся 50-й международный экономический форум. На открытие приехало более двух тысяч гостей, включая глав правительств, 119 миллиардеров. Виднейшие ученые, специалисты по изучению климата. Основная тема э, этого форума – климат и его влияние на экономическое развитие планеты. Первое выступление – наш президент Трамп. Среди выступающих будет и девочка из Швеции Грета, бросившая школу и с комфортом разъезжающая по всему миру, э, и выступающая в защиту климата от имени детей». Ее умственные способности невелики, но ей умело манипулировать те, кому это выгодно. Общее богатство приехавших в Давос 119 миллиардеров превышает 500 миллиардов долларов. Интересно, а что если бы на этот форум приехали 1 миллиард э, людей, у которых общее состояние менее чем 500 миллиардов долларов? Таких бедняков на планете живет в два раза больше. Вот эта пропасть между теми, кто имеет, и кто не имеет ничего, расширяется с каждым годом. И как в пятницу сказала президент Международного банка развития, такой разрыв может привести э, к событиям столетней давности, к краху биржи и тяжелейшему экономическому кризису. Но это давость мы еще будем следить и будем говорить, о чем они там договорились. А вот 9 мая исполняется 75 лет великой победы над фашистской Германией. В современной России этому дню придается особое внимание. Создана специальная правительственная комиссия по проведению праздника. Неоднократно выступал президент Путин, что никто не имеет права искажать историческую правду. Тем не менее, и Европейский парламент, и польский сейм приняли резолюции, где на Советский Союз возлагается ответственность за начало Второй мировой войны. Недавно, ну, буквально несколько дней назад, Путин заявил, что в России создается огромный центр по изучению Второй мировой войны, где будут представлены архивные материалы, фотографии, и это, как он выразился, он дословно говорил, он так и сказал, что это закроет грязный рот тем, кто искажает историю. Вот этот грязный рот и разные взгляды на события начала Второй мировой войны за последнее время резко обострили отношения между Польшей и Россией. Поляки не пригласили президента России на 75 ю годовщину освобождения Освенцима. Этот будет буквально через несколько дней, 27 января. Хотя этот э, чудовищный лагерь смерти освобождали солдаты Красной Армии. 15 лет назад они, поляки, отказались приехать в Москву на празднование 60-летия Победы. Похоже, что это произойдет и на сей раз. Казалось бы, по истечению стольких лет по окончании войны можно было бы все оставить историкам. Но Россия твердо стоит на позиции, что есть только одна истина по изучению истории. И эта истина, конечно, российская, никому э, не позволено искажать и тем паче переписывать историю Второй мировой войны. Несомненно одно, Советский Союз э, внес решающий вклад в победу над фашистской Германией. Он понес огромные человеческие потери. Но победа была общей, в ней участвовали союзники, Соединенные Штаты и Великобритания, и без их вкладу и участия победа была бы невозможной. По решению Нюрнбергского трибунала вся ответственность за начало Второй мировой войны возложена на Гитлеровскую Германию. Через две недели исполнится 75 лет начала Ялтинской конференции, трех великих держав, где решались важнейшие вопросы послевоенного устройства мира судьбы стран Восточной Европы и создания организации объединенных наций. Следует помнить, что история – это не навечно застывший в бронзе единый документ того или иного события. Это интерпретация, и как любая интерпретация, менялась и будет меняться в зависимости от времени, от появления новых фактов, от открытия архивов и, конечно, от реальной политики – Истории всегда писали и будут писать победители. Вот это слова Путина, что открываю, будут открыты архивы Второй мировой войны, конечно, это звучит здорово. Но я вам скажу заранее, навряд ли что-то будет открыто, то, чего мы уже не знаем, потому что уже закрыто, прошло 75 лет, оно уже закрыто на, навсегда. Вот для примера, был такой президентский архив, сейчас он по-другому называется, сейчас он называется отдел информации для президента Российской Федерации. Там хранятся миллионы разных документов. Так вот, на сегодняшний день из этого гигантского архива, Ага. опубликовано только 0,4% документов. То есть, если эти дела будут такими темпами, нам будут открываться с вами архивы Второй мировой войны, конечно, пройдет более 100 лет, если мы вообще что-то либо, когда-либо будем знать. Чтобы лучше понять Ялту 1945 -го года, следует вернуться немножко назад. Как вы знаете, Англия и Франция объявила войну Германии после того, как Гитлер 1 сентября 1939 года вторгся на территорию Польши. А 17 сентября с Востока на ее территорию вошла Красная армия под предлогом освобождения Западной Беларуси и Украины. Польское правительство бежало и оставалось всю войну в Лондоне. Когда немцы значит, обнаружили массовое захоронения поляков, Тогда вот в Катыни, в Катыни, польское правительство обвинило Советский Союз в убийстве польских офицеров. Сталин тогда разорвал дипломатические отношения с ним, отказался признать это правительство и объявил, что оно играет на руку немецким фашистам, которые и совершили это преступление. В Москве была сформулирована группа, состоящая из польских коммунистов и других левых, которая по мере продвижения Красной Армии переехала в город Люблин, где и объявила о создании Польского комитета национального освобождения. Они организовали армию Людову. Фактически это было марионеточное правительство. Для контроля над ним в Москве был послан в Люблин марш Николай Булганин и генерал НКВД Иван Серов который отличился еще в 1939 году, когда организовал массовые аресты польской интеллигенции и депортации поляков в Сибирь на территории захваченной советской армии. Более 40 тысяч поляков было арестовано, большинство из них было расстреляно. Как вы знаете, в августе 1944 года по приказу польского правительства в Варшаве началась вооруженная борьба подпольной армии Краева с немецкими оккупантами. Советские войска, стоявшие на другом берегу Вислы по приказу Сталина, не оказали никакой помощи восставшим. Мало того, Сталин запретил авиации союзников садиться на советских аэродромов. Подавлением Варшавского восстания особым зверством отличались СССР под руководством Оскара Дил Левангера и 15-й -15 казачий кавалерийский корпус генерала Краснова. В, сентя... в октябре 1944 года в Москве состоялась встреча Черчилля и Сталина, которая началась с обсуждения польского вопроса, где Черчилль согласился на пересмотр границ Польши. Значит, Польша должна была уступить Советскому Союзу утерянные западные территории в обмен на немецкие территории в Силезии. Граница устанавливалась по рекам Одеру и Несси. Премьер-министр Польши Миколаевич был потрясен, что послевоенное устройство Польши решалось без участия польского правительства. И этот вопрос еще поднимался и решался в Тегеране в 1943 году. В подготовке Ялтинской конференции Сталин старался э, получить как можно больше поддержки его марионеточного правительства в Люблине. Этот вопрос он обсуждал и с генералом Деголем, когда тот был в Москве в декабре 1944 -го года. Сталин оказывал давление на Деголе, чтобы тот признал Люблинское правительство, как законное правительство Польши. Деголь, хотя и не был в то время президентом Франции, выборы были еще впереди, отказался выполнить пожелания Сталина. На банкете, устроенном в Кремле в честь генерала Деголя, на котором присутствовал американский посол Гарриман, Сталин произнес приз... тост за здоровье главного маршала авиации, командующего воздушными силами Красной Армии Новикова. Сталин сказал... Он создал замечательную авиацию, но если он не будет выполнять правильно свою работу, мы его расстреляем. Затем Сталин произнес еще один тост за генерала Крылова. Вот здесь находится главнокомандующий фронтом тыла, в задачу которого входит обеспечение армии всеми материалами, оружием, боеприпасами, питанием и одеждой. Он понимает, что должен наилучшим образом выполнять свою работу. Иначе мы повесим его. Таковы наши традиции. Вот об этих сталинских тостах пишет Деголь в своих мемуарах. Как вы думаете, неплохой юмор был у отца всех народов? В этот же вечер Сталин, очевидно, был, выпил немножко лишнего, ибо в конце банкета он обратился к переводчику Борису по Подзерову, и сказал ему, «Ты знаешь слишком много. Наверное, было бы лучше сослать тебя в Сибирь». Любил пошутить товарищ Сталин, На в феврале 1945 -го года, когда он сел на поезд, отправляющийся в Ялту, у него было хорошее настроение. В конце января белорусский, первый белорусский фронт под командованием маршала Жукова Пересек немецкую границу и теперь находился на восточном берегу Одера, 50 километров от Берлина. На Западе союзники успешно отразили последнее наступление Гитлера в Орденах, известное как Battle of the Balch. Немцы собрали 25 дивизий, из них 9 танковых, но были остановлены американскими войсками и разбиты, потеряв более 100 тысяч солдат убитыми и 750 танков. На Дальнем Востоке э, генерал э, МакАртур готовился к взятию Филиппин, англичане теснили японцев в Бирме, и американская авиация ежедневно бомбила Японию. Приближался День Победы. Конечно, основные вопросы послевоенного мира уже обсуждали в сорок третьем году в Тегеране, но встреча в Ялте была тоже очень важной. 3 февраля Черчилль и Рузвельт вылетели в Крым из Мальты, куда они прибыли на кораблях. Их сопровождала огромная группа генералов, советников, журналистов, более 700 человек. Аэродром находился в Симферополе, откуда в Ялте ехали на автомобиле по плохой горной дороге, тогда еще не было вот этого шоссе Симферополь-Ялта. Черчилль, который вначале настаивал, на проведении встречи в Шотландии был недоволен проведением совещания в Крыму. В своих мемуарах он пишет, в своих мемуарах он пишет, если бы мы провели 10 лет в поисках места встречи, более худшего места мы бы не нашли. Но Сталин настоял на своем, Крым. За 8 месяцев до этого Сталин совершил очередное тяжелейшее преступление. Он выслал из, из Крыма крымских татар, Четверть миллиона человек. Крым, место, где должны были обсуждаться судьбы миллионов людей других стран, сам стал местом преступления. Впереди были еще высылки многих народов из своих земель, где они проживали столетиями. Вот так Сталин был преступник, а теперь он самый великий из всех российских правителей». Много было написано о состоянии здоровья Рузвельта во время ялтинской встречи. Самые близкие люди, работавшие вместе с ним, видели, как сильно он сдал по сравнению с предыдущими месяцами. Черчилль обратил на это внимание еще во время встречи с ним в Квебеке, незадолго до Ялты. Рузвельт был умирающий человек. В этом не было никаких сомнений». Но насколько его плохое состояние здоровья отразилось на его умственных способностях, принимать решение сказать трудно. С уверенностью можно отметить только то, что его убеждения, его уверенность в правильности таких убеждений мало отличалась в Ялте от Тегерана. Первое заседание состоялось в Левадийском дворце, это летняя резиденция последнего русского царя Николая II. Все организационные вопросы Сталин возложил на Берию. Территория охранялась тысячами солдат НКВД, столы ломились от изысканных яств и вин, неслыханных и невиданных в разрушенном войной Крыму. В во вступительном слове Рузвельт сказал, «Мы понимаем друг друга теперь намного лучше, чем это было в прошлом, и месяц за месяцем наше понимание растет. И я хотел бы видеть э, наш откровенный и свободный разговор на этой конференции. Но иллюзии у союзников сохранялись э, в отношении Сталина сохранялись. На прощальном банкете Черчилль сказал, «Три нации, представленные здесь, двигаются к одной цели, но разными методами». И он предложил тост за пролетариев всех мира». То это была шутка, но ТОС был такой настоящий. Сталин в долгу не остался. Он поднял тоз, за Черчилля, наиболее мужественного лидера во всем мире. Благодаря его мужеству, его твердость. Англия, когда сражалась одна, не поколебала могущественно гитлеровской Германии в то время, когда остальные страны Европы нагнулись перед Гитлером. Мы знаем совсем, Немного примеров в истории, когда мужество одного человека было бы так важно для будущей истории мира. Давайте выпьем за господина Черчилля, нашего соратника по борьбе и храброго человека. Ну, конечно, газет, правда, этот тост не напечатала. Зачем советскому народу это знать? Это тост для банкета. Через год Черчилль уже выступал в Фултоне штат Миссури, Соединенные Штаты, и он произнес свою знаменитую речь о железном занавесе, который отпустился над Восточной Европой. Так началась Холодная война. Для граждан Советского Союза Черчилль уже не был соратником по борьбе с, Гитлером, с гитлеровской Германией, а сам стал поджигателем войны и врагом э, советской власти. В отношении организации, организации, Сталин предложил, чтобы все советские республики имели там право голоса. Это было уже слишком. Соединенные Штаты будут иметь только один голос, а Советский Союз 15. В конце концов Сталин уступил. Осталось только 2-3 голоса. Россия, Украина и Белоруссия. Что касается западных границ Польши, их решили передвинуть за счет Германии. Черчилль блеснул остроумием. Наверное, это будет жалко фаршировать польского гуся так полно немецкой едой, что у него может получиться несварение желудка. И здесь союзники пошли на уступку Сталина. На следующий день сталинский аппетит разыгрался вновь. Он заявил, что Советский Союз вступит в войну с Японией, но по окончании войны ему должны быть переданы Кур Курильские острова и японская половина Сахалина. Розель тотчас же согласился. Для него победа над Японией была важнее, чем какие-то острова. 11 февраля 1945 года Ялтинская конференция закончилась. Американский адмирал Ливи, который входил в состав делегации, так подвел итоги ее работы. Решение этой конференции сделали Россию доминирующей силой в Европе, что в свою очередь в будущем вызовет международные разногласия и угрозу новой войны. Он имел в виду, конечно, Польшу, которая стала э, испытательным тестом в отношении э, э, союзников со Сталином. И не было другого вопроса, который обсуждался бы более подробно, чем это. Несмотря на протесты польского правительства в изгнании, Рузвельт и Черчилль согласились со Сталином, что Советский Союз может присоединить к себе территории Западной Белоруссии и Украины, входившая в состав Польши до войны. Великобритания, сказал Черчилль, не имеет никаких материальных интересов Польши. Наш интерес – это наша честь, потому что мы вынули саблю для защиты Польши, когда Гитлер атаковал ее. Никогда я не соглашусь ни с каким решением, которое не предоставит Польше свободу и независимость. Сталин ответил. Он сказал, что для Великобритании польский вопрос – это вопрос чести. А для Советского Союза это не только вопрос чести, но и наша безопасность. Потому что Германия дважды за последние тридцать лет прошла через Польшу для нападения на Советский Союз. Он добавил, что польское правительство в Люблине имеет большую демократическую базу среди польского народа, как Деголь во Франции. Существующие агенты лондонского польского правительства, имеющие связь с так называемым подпольем, их еще называют силами сопротивления. Для нас они не представляют ничего хорошего, кроме зла, которое он причиняет. Вот так Сталин отозвался о законном правительстве Польши. В глазах Сталина законное правительство Польши в Лондоне приносит вред. Отныне марионеточное правительство в Люблине представляет демократию. В прошлую пятницу в Москве праздновали 75-летие освобождения Советской Армии в Варшаве. В Польше, конечно, салюта не было. Там своя история, своя правда. Там сносят памятники советским солдатам, забывая, что при освобождении Польши погибло 500 тысяч солдат Красной Армии. Есть хорошая английская поговорка «Let by be by Пусть прошлое останется в прошлом. Но это только в поговорке. В реальности все намного сложнее. Сталин тогда в Ялте пошел еще дальше, называя солдат армии Краева. Это вот те солдаты, которые так мужественно сражались с Гитлером на всех полях сражений. Сталин назвал их бандитами. Черчилль запротестовал и заявил категорически. Мы не можем признать Люблинское правительство, как оно сейчас сформировано. Рузвельт предложил пригласить на конференцию представителей лондонского правительства и Люблинского. На следующий день, 7 февраля, Сталин ответил, что он не может установить связь с Люблинским правительством, потому что якобы оно переехало куда-то в Краков. Вот так. Нет связи и все. А связь-то была. И связь была хорошая. По всем людям и, генера... и линиям и Генерального штаба, и КГБ... Но диктатор хотел все всех переиграть. У него в руках был главный козырь. Не союзники были в Польше, а Красная Армия. Можно задать риторический вопрос. А могли ли вообще западные страны навязать Сталину свои условия, тем паче, что Советский Союз попросил Соединенные Штаты предоставить ему послевоенный кредит 10 миллиардов долларов на восстановление разрушенной войной экономики? Вопрос кредита в Ялте не обсуждался. Ну а потом, когда началась холодная война, было, конечно, не до него. Сталин запретил всем социалистическим странам принимать участие в плане маршала по восстановлению разрушенной войной Европы. Мы, коммунисты, в буржуазных подачках не нуждаемся. Сами все восстановим, сами построим. Конечно, построили и восстановили. Только опять цена для советского народа была Огромный. В первые послевоенные годы народ голодал. Через два месяца по окончании Ялцинской конференции Рузвельт умер. Начался новый этап ⁇ железный занавес. Все недостатки Ялцинской конференции скоро всплыли на поверхность. В начале Черчи все еще тепло говорил о Сталине. Выступая 27 февраля в Палате Общин, он сказал, маршал Сталин и советское руководство желают подлинной дружбы и равенства с западными демократиями. Я тоже разделяю их слова и наши связи. В Америке администрация Рузвельта, хотя хотела показать американскому народу, что главным результатом Ялта было решение о создании Организации Объединенных Наций. Для Рузвельта это было главным достижением его внешнеполитических усилий. Он продолжал идеи Вудро Вильсона о создании Лиги Наций. И если тогда Перед войной они не сработали, теперь после такой кровавой разрушительной войны Организация Объединенных Наций станет краеугольным бастионом Нового Мира. Об этом он говорил и на совместном заседании Конгресса 1 марта. Американская пресса с энтузиазмом поддерживала Рузвельта, хотя он умолчал и о новых границах Польши, и о том, что Советскому Союзу дано три места в Организации Объединенных Наций. Рузвельт верил Сталину, что тот позволит свободные демократические выборы в Польше, что он человек слова. Он, как и многие другие западные руководители, ошибались. Сталин был прагматик, Сталин был кровавый диктатор и опирался в своих действиях не на слова, а на силу. Он презирал слабаков. В редакционной статье газеты «Правда» от 17 февраля подчеркивалось, что слова, слово «демократия» обозначает разные понятия для различных народов. И каждая страна имеет выбор, какую версию этого слова она предпочитает иметь. Намек ясный. У вас буржуазная демократия, у нас наша, советская, пролетарская. И такую демократию мы установим в тех странах, которые мы освобождали и где находятся солдаты Красной Армии. Что такое сталинская демократия, советский народ хорошо знал. И по репрессиям 1937-1938 года, по голодомору, по чудовищно низкому уровню жизни, по отсутствию элементарных человеческих свобод. На всех конференциях Сталин часто употреблял слово «сферы влияния», взятое им из секретного протокола, который он заключил с Гитлером в 1939 году. Сфера влияния – очередной раздел Европы, теперь уже под предлогом освобождения народов Европы от нацистов, сталинские сферы влияния шли далеко. На конференции в Подсдаме он требовал контроля над Дарданелами и советские базы на территории Турции. Когда Сталин подписал соглашение а, о, о, свобод, о свободных вы, выборах в Польше, он, конечно, за основу брал свободные выборы а, в Советском Союзе когда 99-99% всегда голосовали в пользу назначенных кандидатов, и всегда без исключения голосовали за родную коммунистическую партию и великого вождя. Даже в наше, в настоящее время поражает скорость, с которой российский парламент проголосовал за нового премьера министра России Михаила Мишустина. Вечером Путин отправил его кандидатуру в парламент, утром все дружно поддержали. Коммунисты воздержались, хотя заявили, что поддерживают. В этот же день своим указом Путин назначил нового премьер-министра. Ну вот вспомните, как проходит в Америке обсуждение в Конгрессе любого кандидата, любого министра. Неделями идут вопросы и вопросы и прочее. А здесь так. Вечером отправили, утром уже, а уже утром следующий уже премьер-министр работает. Так что... Вот так работает э, демократия, действительно. Кажд, каждый, каждый в это слово в, вкладывает свое. Э, у Черчилля состоялся крайне неприятный разговор с командующей польской армией генералом Андерсоном, который возмущался, что судьба Польши решалась без участия поляков. Давайте вот что. Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим. Итак, мы возвращаемся в программу Яна Йофа. «Странички истории». В этом сегменте, как обычно, Ян всегда соглашается ответить на ваши вопросы или выслушать ваше мнение, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847 400 и будем общаться. Ну а пока, Ян, прошу вас, давайте продолжим. Генерал Андерс сказал Черчиллю, наши солдаты сражаются за Польшу. За свободу своей страны. Что мы, командиры, можем им теперь сказать? Советский Союз, который до 1941 года был союзником Гитлера, забирает теперь у нас половину нашей территории, а на остальной части страны устанавливает свое марионеточное правительство, свое господство. Ян, я прошу Но... прощения, у нас все линии горят, если вы позволите. Давайте, не принимать. Давайте, давайте, давайте, потушим линии. Давайте попробуем. <свят> Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, господин Львов, почему вы не упоминаете, что армия Краева уничтожала евреев? Почему вы не, не упоминаете, что Черчилль отдал Сталину? казаков и других э, людей из бывшего Союза отдал Сталину. Почему вы не говорите о том, что Черчилль отдал территории, которые должны были принадлежать Израилю? Даже так, даже принадлежать Израилю где? Мы говорим про Ялтинскую конференцию, про Польшу. Что должно было принадлежать Израилю на территории Польши? Я, я вам так скажу, на ваш вопрос, ну что тут отвечать? Значит, в отношении евреев мы поговорим 20, через, на следующей неделе будет годовщина Холокоста, там мы поговорим более подробно. Сейчас тема моей моего сегодняшнего разговора это Ялцинская и Познамская конференция. Что, а, это то, что вы называете, все было. А что армия э, Людова, э, значит, что она, она не, она, они не уничтожали евреев, или они целовали евреев в засос. Давайте этот вопрос отставим немножко. Давайте. Есть У нас поговорить. есть следующий э, на линии. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько это справедливо? Я пришел на интернете о том, что Путин заявил, что он не поедет. В Израиль 27 января еще туда приедет Дуда, президент Польши. Насколько это правдивое сообщение? Насколько я знаю, значит, буквально, я смотрю интернет, там есть заявление пресс-секретаря Путина Пескова, что Путин приедет в Израиль. Вот, значит, это он, но он приедет там будет открытие, как вы знаете, построена стела а, в честь. А... Ну, людей, павших во время блокады Ленинграда. Я вчера видел на интернете этот памятник. Такая стелла высотой 9 метров. А вторая часть этой стеллы это в виде свечи. Сделана она скульптором, который живет в Израиле, но он выходит из России. Так что Путин будет в Израиле через несколько дней. Спасибо огромное. Следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, да. да. Вопрос такой. <связывающий> не кажется <что> ли вам, <связывающий> Я, Польша должна быть навсегда благодарна Советскому Союзу, в том числе и персонально Сталину за то, что она получила огромные территории, скажем так, Преславу, Данцик, э, Познань, которые никогда ей не принадлежали и были всегда немецкими. Э, к сожалению, поляки об этом забыли. Э, ваше мнение на этот спасибо. Ну, я вам так скажу, мое мнение. Да, действительно, Польша, вот эти территории, которые она на Западе утратила, она получила, значит, на Востоке, которые она утратила, она получила на Западе. Вопрос не в этом заключается. Честно говоря, если вопрос только был территории, вот, вот как вы думаете, вот при освобождении Польши в 1939 году, 17 -го сентября, когда Красная Армия вошла, как вы думаете, на тех территориях, жили только украинцы и белорусы, может там поляки тоже жили? Да вот я вам точную цифру скажу. Там жило 2 миллиона поляков, когда советская армия вошла на терри... освобождать западные территории. Как вы думаете, сколько там осталось после, как говорят, победоносства освободительного похода? Там не осталось ни одного поляка. Значит, часть из них была выслана в Сибирь, остальных так далее на территорию, оккупированную их немцами. То есть вопрос заключается, если бы заключался вопрос только территории. И если бы польское правительство имело справедливые обиды, что вопрос Польши решался без участия польского правительства. Сталин же назвал солдат, которые мужественно подняли восстание в Варшаве, а армии краю, он назвал их бандитами. Он разорвал отношения с польским правительством в Лондоне и прочее. Конечно, Сталин действовал, как действует, как действует Сталин. У него была армия в Восточной Европе, и он насаждал те правительства, которые марионеточные, которые подчинялись Советскому Союзу. Если бы вся эта история, мы знали ее в подлинну, если бы все архивы были опубликованы. Ведь сейчас, посмотрите, что сейчас делают, до какой наглости, хотя э, с, ру, парламент Советский Союз тогда признал, что существует и договор, и, и, и Катынь существует. Сейчас они вообще отказываются от этого. Включите русский телевизор, эти политологи говорят, нет, ничего не было. Не было ни Катыни, не было ни протокола, ничего не было. Все, все мы сделали правильно. Вот о чем речь идет. Речь идет о, о, о у поляков, я не хочу за них говорить, у них есть свои претензии. Вы знаете, история же не уходит бесследно. Это трехкратный раздел Европы, это безжалостное подавление русскими в 1830 году восстания в Польше, в 1840, в 1860, м этот великорусский шовинизм, запрет за польского языка, разрушение костей. у них накопилось много, можно было бы спокойно и мирно решать, как говорят, если бы было желание с обеих сторон. Сейчас, по-моему, такого не наблюдается. Спасибо, уважаемый Иан. Давайте тогда продолжим, пока нет звонков. Так что вот это, это, эти дела, конечно, они понимаете, упирается вопрос в сам режим. Ведь, конечно, и у русских есть про справедливые претензии. Ну что ж, на Советский Союз все взвалили, он начал Вторую мировую войну. А разве в Мюнхене не был заключен договор? который развязал руки Гитлера. В то время разве все остальные вот эти нынешние правительства в Восточной Европе, разве там не были диктаторские режимы и в Венгрии, и в Болгарии, и в Румынии, и, а эти, кстати, и в Венгрии, и Румыны. И итальянцы, и испанцы, они же все принимали участие в войне на стороне Гитлера. У всех все накопилось. И, конечно, переписать историю невозможно. Но если бы вот эти 75 лет по окончании войны, советское правительство, линейшее русское правительство, действительно, по-настоящему хотело бы, чтобы мы узнали историческую правду. Давным-давно надо опубликовать все архивы. Давным-давно надо дать слово историкам. Пусть они разбираются в этих деталях. А странам и людям надо друг жить между собой. И так, и так эти, этими разговорами, этим разжиганием ненависти так недалеко и до Третьей мировой войны. Вот. Так что, ведь ошибки же многие были. Я вам скажу, вот когда вы читаете переписку дипломатическую американских дипломатов, которые были в Москве во время войны, боже мой, как же они же ошибались. В отношении Сталина. Вот Сталин-то хороший, он хочет дружить с союзниками, а вот у Сталина есть какие-то плохие маршалы, которые не хотят, или Верховный Совет Советского Союза, вот они, значит, не хотят дружить. Вы же представляете, вот такая, Сталин хороший, а, а у Сталина, оказывается, Верховный Совет плохой. Конечно, разные были. И были и дипломаты, которые, это английский посол Тамас Брайн, он четко описывал, кто такой Сталин и что такое сталинский режим. Все это надо рассматривать в таком историческом ракурсе, не стоит сейчас... Если народы и сейчас начнут выдавать друг другу претензии, вот я смотрю, вот сейчас глаза у меня уперлись в мои исторические атласы, боже мой, так в Европе же нет ни одного государства, которое в свое время не, не захватило часть другого государства. Что, посмотрите на историю, как карту истории там XVI, XIX, XVI, XVI века, XV века, что там был Советский Союз или была маленькая Московия вокруг города Москвы. Так что надо, если надо смотреть в будущее и искать любого вида компромисса, который способствует установлению мира. Они, они, они так. Вот смотрите, Путин сейчас вносит поправки в Конституцию значит, Что сейчас международные законы, все эти так называемые, это ничто для России, если они не будут соответствовать российской э, новой конституции с этой новым поправкой. Что это значит? Это значит, что если какой-то суд вынес решение 2000 долларов в пользу российской гражданки, которая там ущемлили ее права, ха, они спокойно скажут, это не соответствует нашей конституции, мы решение международного суда не признаем. Ну и вот так больше и больше нынешнее. И это вот то, что сейчас затеялось, установление, как говорят, вечного прави, правления Путина через какой-то новый орган Государственный Совет и так далее. Все это происходит ведь в принципе любому человеку ясно. Это же не происходит не просто что надо внести две-три поправки. Это происходит потому, что Сейчас решили установить, как говорят, продолжить правление Путина до, до окончания дней его, может быть, в виде другого, назовут его, как в Казахстане, отцом нации. В Казахстане даже переименовали столицу, была Астана, а сейчас она называется э, по, по имени Назарбаева там, Эл-Султан, или что-то, так, Нур-Султан, так она новая столица Казахстана. То есть диктаторы всегда находят возможность продлить свое правление по жизни. А формы это, конечно... Это же не для кого-то, это же пишется для народа. Сейчас народ проголосует. Народ же всегда дружно голосует. Вы вспомните, как мы все с вами голосовали. Результат знаем заранее. 90-99-99. Все поправки будут признаны, все поправки будут поп -поп поправлены. Конечно, так и тогда произошло. Во-первых, ну чего Америка хотела-то от Советского Союза? Ну, как говорят, хотела, чтобы Советский Союз вступил в войну с Японией. А как же? Война была тяжелейшая, война была кровавая. Советский Союз и вступил в войну с Японией, Советский Союз и получил все, что хотел, и оккупировал Манчжурию, и, вывел, и вывез оттуда все японские заводы, там была основная промышленная база в Манчжурии японская находилась. И угнал миллион японских пленных, вот сейчас русские говорят, вот вы говорите, упрекаете, упрекаете, что там Катынь, а почему в 2020 году во время наступления там, Тухачевского поляки тоже взяли многих красноармейцев плен? тоже многие из них умер... поумирали в Польше, это поляки их убили. Вопрос же заключается, не поляки их убили, основная масса пленных умирала в, от, от, от недоедания, от антиинфекционных болезней. Скажите, куда делось миллион японских пленных в Квантунской армии? Сколько из них вернулось в Японии к 1953 году? По-моему, 7 тысяч человек из миллиона. А сколько вернулось, которые попали под Сталинградом немцам обратно в Германию после войны? 3 тысячи человек из 110 тысяч война это страшная штука слов только не надо тыкать друг другу и говорить кто виноват и что виноват человечество должно думать о будущем я конечно же абсолютно с вами согласен плюс к этому опять же каждый человек высказывает свое мнение но забывает о том что он его высказывает сегодня а то что происходило происходило 70 80 90 лет тому назад и обстоятельства были совсем другие, чем они сегодня. Поэтому нельзя сегодня судить то, что происходило 75-80 лет тому назад. Абсолютно верно, вот в этом нам и дана память, историческая память, мы должны знать это, знать историю, мы должны помнить об этой истории, но судить историю 200-300 лет и даже 75-летней давности с позиции сегодняшнего дня, и еще с такой уверенностью, да вот так, да, да вот то, да вот все, это, пожалуй, не нужно. История как раз требует очень осторожного и очень бережливого подхода к ней. Она, значит, как, как хрупкая Драгоценная ваза Чуть-чуть немножко сожмешь в объятиях Она и развалится Всего вам доброго, до следующей встречи Спасибо огромное, Ян. будьте здоровы И услышимся на следующей неделе Всего хорошего